Всем привет, с вами Актав Паранго и это уже третий выпуск из цикла Даешь Ребаланс и мы снова будем с вами обозревать гадкие путят, которые многим игрокам не угодили и которые нуждаются срочно в апе. На этих танках играют редко и даже если играют, игроки переносят тяжелейшие травмы психики и не только. Эту ветку качают лишь потому, что на десятом уровне нас ждет письма фановая и кое-где имбовая бабаха. Ветка АТ. Британские ПТшки, которые знакомы многим, если даже не всем. Но вот не каждый жалует эти машины. И давайте посмотрим, что же с ними не так. Конкретно мы будем рассматривать восьмой уровень с оглядкой на происшественников и иногда будем смотреть на уровень выше, так скажем, да? Ну, в общем, поехали! И как обычно, если присмотреться к ТТХ, мы сразу же можем отметить намеки на броню, слоу и отличную, правда не во всем орудие. Пару слов о броне. Так скажем, проверка на прочность. 228 мм лобовая броня, 152 мм борт плюс какие-то там экраны 6 мм, 100 мм корма и в принципе вроде бы как неплохо. И думается здесь мы сможем частенько танчить одноклассников и быть просто неприступны для противников ниже уровня. Ну и как обычно, давайте все-таки расстреляем ПТ с различных орудий, которые чаще всего будут нам попадаться. А начнем из братьев наших меньших, и на первый взгляд кажется им ПТ не по зубам, но слабые места, коих очень много, все портит. Как видите, с близкого расстояния ПТ пробивается 85 миллиметровым орудием 34-ки, что весьма печально при нашей топодвижности. Именно поэтому чуть выше я употребил словосочетание «намеки на броню». То есть, э, вроде бы она у нас как бы есть, но видите, что делают с нами шестые уровни. И поверьте мне, даже с расстояния выцелить вот такие вот слабые места не составляет никакого труда. Ну а если вы ведете бой против одноклассников, то можете вообще забыть про слово «танковать», потому что 225 мм пробития хватает, чтобы не выцеливать слабые места. Вот вам пример. Лев, 250 метров расстояния и сколько тут пробитий. А если таких противников еще и несколько, то вообще привет, ангар. В общем, мы уже поняли, что бронирование этой ПТ не самая сильная сторона. Ну и вот вам пример того, что с вами будут делать девятки или, к примеру, десятки. да. То есть любые пробивные орудия. Пожалуйста, конкорр 259 мм пробития, стреляет на ходу, без проблем пробивает из раза в раз. Получается, что ПТ у нас с вами пустовая второй или даже третьей линии, типичный танк поддержки. У нас есть с вами просто офигительное орудие, 226 пробой не самый лучший результат, но посмотрите на ГД, сведения и разброс. Все это позволяет нам вести прицельный огонь с больших расстояний и это выглядит примерно вот так. Конечно, я не говорю, что на ней особо не постоишь, но часто коридорность карт вынуждает вас куда-то ехать на передовую стяжами, а то и с СТ. А мы видели, как нас продевают с близких дистанций и, пожалуй, это второй минус после бронирования. Вроде как у нас есть броня, но она очень ненадежна и вроде мы с вами ПТ поддержки, а все равно приходится ехать и быть в событий. И все бы ничего, если бы не маленькое альфа-орудие, 230 хп за выстрел, очень мало, то есть э, в качельке особо не поиграешь, не получится так, что, э, там, например, выехал там из укрытия, да, реализовал свои углы горизонтальные наводки, они у нас очень неплохие, там, например, да дал альфу, заехал, подождал опять. Такого нет, потому что ну, альфа-230 просто смешная, там какой-нибудь дед третий тебе зарядит на 480, а ты еле как до 240 добираешься. Плюс ужасная отвратительная подвижность, максималка всего лишь 20 км в час и набирает он ее не особо охотно, да и поворотливость ПТшки оставляет желать лучшего. И это относится ко всей ветке, начиная с 5 уровня, хотя на нем АТ-2 имеет не так много слабых мест, да и на 6 и 7 уровне нет еще таких пробитий. В общем, как в следующем реплее, э, если вам попадаются глупые противники на более-менее открытой карте, можете считать, что звезды сошлись, да, парад планет и так далее, и день ваш удался, и вы сможете настрелять кое-какую домашку. Но чаще всего это не так. Давайте все-таки подумаем, как можно было бы облегчить жизнь. Э, этой ПТ-шки, но и в то же время не сделать из нее какую-нибудь имбу. Все-таки посмотрите, как она настреливает с расстояния. Это просто офигительно. И если вообще на нас не обращают никакого внимания. А, к примеру, во-первых, нужно зашить вот эту дырку посередине маски. Ну, по крайней мере, в нынешних условиях она просто создает нереальные проблемы. А, я туда сам очень часто стреляю где-то с 200-300 метров и попадаю всегда с уроном. А по башенкам было бы круто получать меньше урона, там, к примеру, на треть или в половину, и кто знает, может быть, я когда-нибудь доживу до этого. Потому что, ну, вся ветка страдает от этих башенок, начиная с пятого уровня. И вот эта вот вся, как бы, бронированность, да, сводится на нет абсолютно, особенно на девятом уровне. А второе относится уже к картоделам и картам. Я думаю, было бы правильно иметь места на карте для любой техники, то есть места, где можно было бы себя реализовать. Сейчас это крайне сложно, согласитесь, из-за перекопанности, туннельности карты и, скорее всего, нашей подвижности. И третий недостаток, это та же подвижность, от арты вообще никак не увернуться, доехать до хороших позиций тоже, переехать все так же проблематично. О возвращении на базу я вообще молчу. Можно было бы апнуть максималку да, до 25 км в час, это уже не так плохо, в принципе. Ну и давайте подведем некий итог. Получается, британская ветка ПТ это очень медленные машины, которые вроде бы как имеют броню и должны танковать, но пробиваются они без особого труда. Другими словами, вблизи не повоюешь. Выцеливают все подряд, альфы нет, ДПМ не реализовать. Плюс взять каких-нибудь не знаю, ПТшки, которые намного или там, не знаю, борщи СУ-152 или любые другие пт на уровень или на 2 выше делают с вами то, чего там, не знаю, себе не пожелаешь. С а дальней дистанции вести бой можно, но при стечении обстоятельств. Короче говоря, я надеюсь, вам было интересно посмотреть этот видос. И у меня получилось донести основные проблемы этой ветки ПТ. И с вами был Октав Паранго. Подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за внимание и до скорых встреч.